Мы дадим свои рекомендации. Так как большая часть населения мира находится на карантине, ждать от предприятий прорыва не приходится. Ну и, честно говоря, здесь удержать позиции, и то считается великой победой, ну или сработать небольшой минус. Банки пока еще не отчитались, но чувствуется, не платежей будет более чем. Нефть дешевее, так как хранилища заполнены, а спроса как такового нет. Предприятия, опять же, большей частью стоят, и грузоперевозки снизились пассажирские, совсем исчезли. Остаются только товары первой необходимости. Это продукты питания. Да, тот самый ритейл, на который мы уже давно махнули рукой. Но для человека, чтобы жить, необходимо чем-то питаться. Если многие сократили ассортимент продуктов и, скажем, исключили разные изыски, то потребление продуктов питания будет в любом случае оставаться на уровне. Но ну и американцы, привыкшие обедать и ужинать вне дома после закрытия общепита, теперь вынуждены ходить в продуктовые магазины. Все это говорит о том, что. В тот момент, когда все сферы деятельности теряют прибыль, продуктовая розница будет показывать в период отчетности лучшие результаты. И если вы еще не прикупили акции этих компаний, то можно все-таки успеть и запрыгнуть в этот вагон. В Америке несколько торговых сетей. Коротенько напомню, самые крупные – Walmart. Это скорее гипермаркет, напоминает Ашан, огромный ассортимент и круглосуточный режим работы. В Walmart можно купить буквально все, что угодно. Хостовары, товары для детей, спортивный тар, еду, лекарства и так далее. Единственное, что, на что здесь стоит обращать внимание, это качество. Много товаров китайского производства, довольно дешевых, не особо надежных. Мало свежей еды, в основном продукты с большим сроком хранения. В принципе, что и необходимо на данный момент. Это крупнейший ритейлер Америки, 11 300 магазинов, 58 брендов. Внутренний рынок обеспечивает 76% продаж. Около 56% продаж приходится на Бакалею, 33% на товары общего назначения. У компании есть несколько интернет-магазинов. Это Flipkart, Jet, Shus. Она также владеет примерно 10% акций китайского интернет-ритейлера. Один из крупнейших торговцев в китайском интернете по модели B2C по объему транзакций JD.com. капитализации 43 миллиарда. В целом канал общий канал э, электронной коммерции, Walmart генерирует 5% продаж от общего объема. Target Corporation – более культурный вариант Ашана, цены выше, чем Walmart, но качество и выбор товаров намного лучше. Это особенно касается продуктов питания. Если есть возможность, то лучше, конечно, закупаться там. Target Corporation – ведущий американский ритейлер. Также широкий ассортимент от предметов первой необходимости и так далее. Продукты питания и напитки здесь составляют по продажам 20%. Компания имеет значительное присутствие в электронной коммерции. И здесь уже продажи составляют 7%. В дополнение к своим магазинам Target владеет онлайн-платформой Shipped. Доставка в тот же день. После того, как компания покинула Канаду, практически все доходы Target генерируются в Соединенных Штатах. Костка. В магазины Костка вход по картам клиента стоит такая карта 55 долларов. И идеально подходит для оптовых закупок продуктов, так как тут продается множество больших упаковок и в основном по акциями. Ассортимент, правда, здесь невелик, но все-таки. Также при Костке обычно есть дополнительные дешевые сервисы по типу мойки, шиномонтажа. 782 магазина по всему миру. Большая часть в Соединенных Штатах 73%, в Канаде 14%. Ну а также есть в Мексике, Великобритании, Японии. Продукты питания и все, что с этим связано, составляют 40% продаж. Есть также свой канал электронной коммерции, который приносит 4% всех продаж. Следующая сеть Aldi. Основной ассортимент это базовые продукты, бытовые товары. Магазин выглядит как склад, никаких изысков там нет. Можно купить еду, бытовую химию. Цены доступные. Основная аудитория здесь иммигранты и пенсионеры. Aldi это вообще бренд двух немецких семейных дисконтных сетей супермаркетов и как Adidas были созданы двумя братьями. 10 тысяч магазинов. В 20 странах мира общий оборот более чем 50 миллиардов. В США также работает дочерняя компания. Trader Joe отличается креативным подходом к организации магазина. Ну и здесь большинство товаров органические, уникальные для той местности, в которой он находится. Ну и хорошее вино здесь по сравнительно низким ценам. Следующая сеть Food Lion. Американская сеть продуктов магазинов со штаб-квартирой в Солсбери нам известной 1000 супермаркетов в 10 штатах. Уровень цен в этом магазине чуть выше, чем в том же Алди, но выбор немного шире и скидочных программ здесь намного больше. Магазины приятнее, ну и впечатления от них намного лучше. Ну, небольшая переплата за продукт тут есть. После нескольких слияний и поглощений, Food Lion в настоящее время принадлежит Ахольд Делхайзе. Голландско-белькийская розничная компания управляет супермаркетами, магазинами круглосуточными, гипермаркетами, интернет-магазинами, ну и так далее, кеки, винные магазины. 21 бренд входит, половиной тысяч магазинов, работает в 11 странах, активно работает в Европе. Акции Ахоль Делхайс котируются на бирже Евронекс, тикер AD. Здесь, кстати, тоже виден потенциал, что мы видим по графику. Ну и предлагаю эту компанию к наблюдению тем, кто интересуется европейскими компаниями. Также есть сеть Harris, довольно крупная сеть супермаркетов. Главное преимущество в том, что много магазинов, в каждом большой выбор свежих продуктов – мяса, рыбы, фруктов и овощей. Holy Foods э, – немного хипстерское место, но если… Кого привлекает концепт здорового питания, то это то, что нужно. Все продукты практически свежие, органические. AirchFare это супермаркеты хай-класса для тех, кто может себе это позволить. Но эти три э, сети брать не будем, они представлены. На американской бирже торгуются три компании – Walmart, Target и Costco. По коэффициентам лучше выглядит Target, небольшая закредитованность – высокая отдача на акционерный капитал продажи эффективнее чем у конкурентов конкуренция здесь вообще высокая поэтому сами показатели низкие ну и э, к себестоимости таргет ближе что мы видим по таблице а, но опять же Костка прогнозирует неплохой рост вероятно освоение новых территорий и под это взят кредит а, что же по графику по графику Walmart уже на хаях но ну а таргет и Костка можно прикупить на коррекции например надо сказать, что Walmart занимает 52% рынка, костка около 20%, ну а таргет около 8%. Walmart, естественно, более известен даже среди начинающих инвесторов. Этим и обусловлен поход цены вверх чуть раньше, чем все остальные. Ну и костка все-таки оптовый магазин и перспективы в данной ситуации у него тоже есть. Вот, в принципе, три компании, которые в данной ситуации имеют возможность роста. Ну и обязательно включите их в свой список наблюдения. Напомню, что для облегчения поиска надежной компаний мы создали эффективный инструмент и определили список компаний для инвестирования. Если хотите больше информации, проходите по ссылке. До новых встреч!